У времени течение другое, В закованной движением Москве. Москва ночная, неужели все не спят? Шумит Тверская, вот она шумит, И гудит Арбат. От суеты привок, забот так устаем, Но без Москвы и пять минут не проживем.